Друзья, всем привет! С вами Уголок Автолюбителя. И наконец-таки выпал полноценный снег. Началась настоящая зима, с чем я вас и поздравляю. Как вы видите, за моей спиной всем известный автомобиль Жигули. У себя в Инстаграм я устраивала опрос, в котором я хотела бы узнать. Хотели бы вы его увидеть у нас на канале. И большинство проголосовало за. Поэтому сегодня я вам расскажу про этот автомобиль, не только его технические характеристики. Я думаю, что они известны многим, так как автомобиль 96 -го года. Расскажу историю, как он появился у нас. Оставайтесь с нами. Этот автомобиль появился в далеком 2012 году для того, чтобы на нем работать. На те деньги он обошелся всего в 12 тысяч рублей. Я думаю, что свою стоимость он окупил 150 раз, поэтому было решено его оставить просто, чтобы он стоял. Налог за него, слава богу, всего полторы тысячи рублей, поэтому, как говорится, хлеба он не просит. И вот сейчас, двадцатый 2020 год, мы решили его достать из гаража и немного с ним поработать. Поставить на нем несколько экспериментов, и если у вас есть какие-то идеи, обязательно пишите их в комментарии, мы их воплотим в жизнь. Вы только посмотрите на этот салон изнутри. Люди делятся на две категории, которые говорят, что выброси этот хлам, не трать свои деньги на этот автомобиль. И другая категория, которая говорят, вваливай по полной, доводи его до ума. Я, наверное, что-то среднее между этими двумя категориями. Да, действительно, вваливать в такой старый автомобиль, я считаю, что это не ликвидно. Это действительно большие суммы. Но и оставлять его в таком состоянии, пока он не встанет, я, наверное, не смогу. Сразу скажу, что жечь резин на этом автомобиле мы не будем. Ему и так досталось за эти года. Будем доводить его до ума вместе с вами, проверять автохимию и некоторые лайфхаки, которые мы нашли в интернете. На самом деле, с жигулями творят, что хотят. И некоторые приколы нам действительно очень понравились, мы даже себе их выписали и будем проверять вместе с вами. Мы мало что рекламируем, нам действительно интересно проверить, как работают средства, которые стоят немаленьких денег. Люди берут их с полок в надежде, что в трудной ситуации они им помогут. А по факту, когда мы проверили средства «Хайгир» за 600 рублей, мы остались на дороге с проколотым колесом. Именно поэтому мне лично эта рубрика очень нравится. Если вам также она нравится, как и мне, напишите плюсик в комментариях. Я буду знать, сколько вас. Многие говорят, что это не престижный автомобиль. Я считаю, что это не так. Да, он уже устарел, но на нем можно вытворять то, что нельзя вытворять на новых автомобилях, купленных с салона. Потому что их жалко, это стоит больших денег, а на этом автомобиле все стоит копейки, да и ломаться тут практически нечего. Нечему ломаться, а это значит, что на нем можно полноценно учиться ездить. Мне очень понравился стиль вождения дрифт, я давно хотела его освоить. Бернаут мы уже поняли, как делать. Если что, у нас есть видео на нашем канале, так что если вы его до сих пор не посмотрели, можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть это видео. Дрифт для меня всегда был чем-то особенным, и этот автомобиль позволит мне освоить этот стиль вождения. Небольшие доработчики, конечно, ему еще нужны, но мы в процессе. Если вам интересен этот момент, как мы доводим его до состояния боевой тачки, которая обучает дрифту, то мы обязательно снимем на это отдельный ролик. Друзья, на этом все. Теплые снежные вам зимы. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте побольше лайков и пишите комментарии. Пока-пока.